Игорь Мерлин -ком представляет Привет дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин. Нам приходится на своем пути встречать очень много людей. С кем-то нам комфортно, как у Христа за пазухой. А с кем-то наоборот, хоть в ей прячься. Наверняка у вас есть точно такие же ощущения от людей. Откуда это берется? Ну, сначала, конечно, непонятно откуда. Ну, может быть, на уровне интуиции. А если с первого взгляда вроде бы нормально, а дальше? На мой взгляд, мы сходимся или расходимся с теми людьми, с которыми у нас совпадают или не совпадают жизненные ценности. Для меня одной из важнейших ценностей является ответственность. Я заметил, что с ответственными людьми я схожусь быстрее и легче. Это касается как бизнеса, так и личных, семейных и прочих отношений. Но так было не всегда. Было время, когда я пофигистически относился ко многому, что происходит, ну и к людям вообще. Мог без сожаления не выполнять обещания. Однажды помню, позвонили мне знакомые региональные ребята, попросили помочь. У них ну, где-то в 60 километрах от Москвы сломалась машина мне было до них ехать около ста километров. Ну, Москва большая. Ну, и я так увлекся своими делами и забыл про свои обещания. Вспомнил, когда они на следующий день приехали ко мне в офис злые и замерзшие. Мобильная связь в те годы была еще та. У них сел аккумулятор, они ночевали в поле, у костра, ну, короче, все дела. Но с одной стороны, я не специально. У меня у самого был оврал, и тут ехать бог знает куда, непонятно куда. Не прошло и года, как я оказался сам в ситуации еще более плохой, и мне никто помочь не смог, или просто на меня забили. Вот так, дорогие друзья, много лет назад я принял решение по поводу ответственности и стараюсь неукоснительно его выполнять. Но просто сказать это мало, а как сделать? Как стать ответственным? Но я попал в хорошие руки моих наставников и при помощи многочисленных практик вырабатывал в себе ответственность, пока это не село там где-то внутри. И это оказалось непросто. Для меня это стало одной из основных жизненных ценностей. Возможно, это сыграло не последнюю роль в том, что мои ученики идут за мной, верят и уважают меня. Напишите в комментариях, какие самые важные качества для вас вы хотели бы видеть в в других людях. Хотите узнать, как я с этим разобрался при помощи различных методик и практик? Заходите на мой телеграм-канал, ссылка под этим видео.